Всем привет! В этом видео я расскажу вам, как покупать биткоин за Perfect Money на сайте xhub.io. Выбираем Perfect Money, bitcoin нажимаем кнопку далее. Для того, чтобы оплатить, переходим в интерфейс Perfect Money, выбираем сделать платеж, без примечания, вводим копчу. И нажимаем кнопку посмотреть платеж. Подтверждение платежа. Платеж завершен. Продолжить. Оплата получена. Отправляем средства. Сделка завершена. Благодарим за обмен. Мы перевели вам биткоины по реквизитам. Посмотрите. Заходим в блокчейн. И видим, что транзакция отправлена на наш кошелек. Ждем подтверждения в получении биткоина. Вот так мы быстро купили биткоин за Perfect Money. Спасибо за просмотр. Если видео было вам полезно, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал.